Что-то отошел я от того, с чего начал. Это хорроры. Это House HD. Игрушка есть в Play Market. Не помню, сколько она там стоит. Но она не очень дорогая. У, гадость. Ага, значит, такое у нас меню. Ну-ка. Ничего не изменилось. Ну ладно, оставим. Так, ну пусть остается русский. Мне меньше переводить придется. Новая игра. Офигенно. Мне нравится меню. Так, где? Сюда я отправился мой друг, чтобы раскрыть тайну всех исчезновений. Да, как же темно здесь. Действительно жуткое и забытое место. Может, ты фонарик своего возьмешь, дурачок. Найти камеру своего друга. Сейчас бы еще не так темно было здесь. Возможно, что-то я бы и нашел. Так, можно чувствительность? Нельзя Печально Так, еще здесь надо посмотреть Нет, здесь тоже ничего нету О, наконец-то Фонарик Вот, теперь нормально, пойдемте искать А, видите типа меню было Точно. Так. Пойдемте. Перед тем, как отправиться сюда, я пытался связаться с ним по телефону. Но безрезультатно. Без связи он бы никуда не ушел. Может быть, удастся найти его телефон? Ой, не знаю. Найти телефон друга. Друг вернулся тут, хотя... кто там шумит. Я еще не поел. Че это у нас тут? Ничего. Никак нельзя с этим взаимодействовать. Как я буду от монстров прятаться? Нельзя будет приседать. Ой, это шоу-контент. Это так понимаю, открывается. И это тоже. Смотрим. Ничего нет. Ничего нет. Что у нас здесь? Какие-то таблетки. Но мы не за этим сюда пришли. И здесь ничего нет. Я сделал игру погромче, чтобы, во-первых, вам было хоть что-то слышно и мне было пострашнее, то вообще не страшно. Здесь необитатели ужасны, кем или чем они созданы, этого не знает никто. Многие даже не верят в их существование, но обходят это место десятой дорогой. Но я-то знаю, Среди с из них неминуемая смерть, причем собирать то, что от тебя останется, будет до очень долго, если останется хоть что-то вообще. Ну и ладненько, а мы дальше пойдем искать. Видимо, от друга ничего не осталось. Ф. У-у-у. Как реалистично. Так, ну шо, монстры. Пострашнее любого из вас буду утром. Даже зеркала нет. Печально. Да че? Ага, фигня. Там кто-то шкафчики ломает. Ну-ка. Ага. А что там сюда? Ага, понял. Источник звука не здесь. Ага. что это у нас тут? Щитки нерабочие. Ага. А через них нельзя проходить, да? Ну что ж, это задержит монстра. Но вот здесь, так понимаю, можно будет спрятаться. Да, вопрос зашел за за эту фигню все невидимка не так она не работает к сожалению хм. показалось ли игровой персонаж возможно показалось возможно какой-то персонаж в принципе логично У, -у, У это что? Хм ну как я понял, в таких помещениях мы ничего не найдем. А втору, конечно, респект за то, что он вообще разукрашивает так все. Но это было не нужно. Сука, дебил. Я застрял. У меня один маленький вопрос. Куда мне надо было от него деваться? Всем удачи всем пока.